Украинские власти ясно дали понять, что собираются обращаться с протестующими на востоке страны, как с террористами, из-за действий, которые они и сами совершали два месяца назад. Я имею в виду захват правительственных зданий и прочее. США в сложившейся ситуации поддерживают нынешнее правительство в Киеве. Советник Джона Керри сообщил, что Америка рассматривает возможность поставок оружия украинской армии. На прошлой неделе глава ЦРУ посетил Киев, где провел ряд консультаций. Очевидно, что США стремятся помочь Киеву заглушить эти протесты. Но неясно, собирается ли Вашингтон призвать украинское руководство принять во внимание позицию жителей восточных регионов страны. Они хотят большей автономии и недовольны тем, что их мнение не учитывалось, когда разворачивались события в Киеве. Мы точно не знаем, поставки какого оружия рассматривают США. Но на прошлой неделе группы сенаторов, в том числе Джон Маккейн, призывали к тому, чтобы вооружить украинскую армию. Это звучит как безумие, так как по сути лишь дестабилизирует обстановку и точно не способствует дипломатическому решению кризиса.